Вопрос номер 9, а именно он касается вегето-сосудистой дистонии. И какие методы лечения здесь работают? Дорогие друзья, сразу скажу, что, конечно, ВСД – это отдельно огромнейшая тема, и она очень непростая. Поэтому сегодня я вам только скажу на собственном опыте, только перечислю те методы, которые я лично сама видела, что они действительно эффективно помогают. Хотела сразу же рассказать, как вообще проявляется ВСД, может быть, кто-то и не знает. Дело в том, что э, вегетососудистая дистония имеет такую особенность, <свят> что симптомы у нее очень яркие, но ну, то есть это могут быть и панические атаки, и полуобморочное состояние, и постоянное прислушивание к себе. Постоянно кажется, что у вас какое-то повышенное сердцебиение, вы постоянно где-то чувствуете вдруг какие-то боли, то какое-то похолодание бегает по спине, то еще что-то. Я, в принципе, тоже эти симптомы знаю, потому что мне тоже это было пару лет назад, поэтому я себе прекрасно представляю все эти симптомы. Поэтому говорю, что эта клиника достаточно очень яркая, и проявлять себя может абсолютно со всех сторон как и с сердечной стороны, так и со стороны головных, например, боли, или кажется, что в глазах двоится или еще что-то. И вот именно самое главное, что вот это еще есть тревожный синдром, что ты все время волнуешься за свое здоровье, то к этому прислушиваешься, то тут тебе кажется что-то не так. И вот это вот нервозное состояние, это и есть вот вегето-сосудистая дистония. И при этом, если вы идете и проводите какую-то диагностику, то самое удивительное то, что позвоночник-то при этом у вас в отличном состоянии. И вот ВСД, кстати говоря, встречается чаще всего именно у молодых людей. Я вот знаю, наверное, человек 15, которые ко мне обращались, им 18 лет было, и 15, и 20, и 25 лет. Им тоже ставили ВСД, они проходили рентген, либо МРТ. И вы знаете, на снимках позвоночник был почти что идеальный. То есть там вообще ничего не было, все было отлично. А вот ВСД есть. Вот эта такая штука вот тоже бывает, и она тоже идет у нас со стороны позвоночника. На снимках это не видно, но вегетососудистая дистония возникает тогда, когда происходит какой-то микроспазм сосудов. Есть какие-то зажимы в позвоночнике, которые начинают действовать на нервные волокна. Как раз-таки вегетативная нервная система она у нас тоже проходит рядом с позвоночником. И если есть какие-то нарушения как в позвоночнике, так и в мышцах, в связках, то это тоже будет влиять на вегетативную систему. Поэтому обратите внимание. Как и сказала уже ранее, что сегодня я только перечислю методы, которые действительно работают, исходя из своего собственного опыта и не более того. И причем обратите внимание, эти методы работают в комплексе, не отдельно друг от друга. Во-первых, это 100% мануальный массаж. Вот здесь это просто прямое-прямое-прямое показание к вегето сосудистой дистонии – это мануальный массаж. Он отлично снимает все вот эти блоки и ущемления в позвоночнике, и спазм сосудов. Вообще вот просто идеально работает. Второе – это общая гимнастика абсолютно для всего тела и позвоночника. Это нам даже надо не для того, чтобы восстановить позвоночник. Его не нужно в это время восстанавливать, потому что с ним в принципе все хорошо. Общая гимнастика нам нужна больше для того, чтобы налаживать общее кровообращение и мышечный баланс позвоночника и всего тела. Кроме того, обязательно нужно повышать физическую активность. И желательно это делать либо через бассейн, либо через тренажерный зал. Если вы используете такие вот физические виды физической активности, то, во-первых, вы себя закаливаете, лучше восстанавливаете. И самое главное, это очень хорошо работает, чтобы вас отвлекать. Дело в том, что вот я видела, что у многих, вот, у кого определяет ВСД, человек начинает очень сильно на себе циклиться, и чаще всего слишком много начинает даже придумывать. Ему уже просто даже кажется, что «ой, вот здесь вот сердце закололо», ему уже просто становится страшно, он себя просто загоняет тем самым. А когда вы на что-то отвлекаетесь, в лучше отвлекаться именно на физическую активность, то это очень хорошо помогает и работает. Вот поверьте мне, проверено уже не раз. И, конечно же, желательно использовать какие-то дополнительные успокоительные средства. И желательно, конечно, самые такие э, щадящие и безобидные. А именно это травяные сборы и, например, глицин. Вот это вот вообще идеальный вариант для того, чтобы регулировать вегетативную нервную систему и снимать напряжение. И вот если вот эти вот методы в сумме используете, то, поверьте, они работают очень хорошо. Так что обратите внимание, если вдруг вам такие симптомы ставили, все-таки постарайтесь найти мануального терапевта, займитесь обязательно регулярной гимнастикой для всего тела, запишитесь в тренажерный зал и начните употреблять, допустим, вот просто травяные сборы себе заваривать. И поверьте, вы все равно постепенно сами почувствуете, как вы восстанавливаетесь, как уже через недели две где-то вам становится намного лучше. Вот серьезно.